друзья всем привет сейчас я нахожусь на выставке Moss Build. Э -э, нахожусь возле стенда фиброцементных панелей да александр фиброцементных панелей фирма каньон э -э, это вентилируемый фасад вот так вот он выглядит в двух словах от своего лица я могу сказать э -э, этот материал мы рассматриваем как новый продукт для того, чтобы заниматься и монтажом, и продажем этого материала. Про, про этот материал более подробно расскажет Александр, это представитель компании «Каньон». Вот, Александр, в двух словах расскажите, что это за материал и из чего он состоит. Рад видеть вас на нашем стенде. Вот, мы, компания «Каньон», отечественная компания, производим навесные фиброцементные панели для вентилируемого фасада. Вот, материал у нас получается, это ну, если грубо сказать, цемент, песок, краситель и фиброволокно. Материал очень получается прочный и достаточно легкий. Применяется он для облицовки домов как малоэтажки, так и высоток. То есть, вентилируемый фасад, это имеется в виду, что мы можем его делать на подсистему, да, металлическую, как здесь, и на деревянную тоже можно сделать? Да, совершенно верно. Причем на металлическую подсистему это применение, как правило, на высоту свыше 15 метров, а для Малоэтажки. малоэтажного строительства мы рекомендуем использовать деревянную подсистему. Именно ключевое слово здесь вентилируемый фасад, потому что благодаря самому устройству фасада вентиляции идет движение воздуха вдоль фасада и если применяем деревянную обрешетку то дерево дышит получается оно не запотевает оно не образовывается грибок дерево чувствует себя в вент фасаде внутри вент шахты очень хорошо с ним ничего абсолютно не происходит расскажите по поводу цветов, фактуры вот я смотрю снизу идет под скалу такой камень здесь под кирпич я а, там на, вижу, на, под дерево на, есть, да, у вас даже фактуры какие-то? Наша компания производит порядка 8 фактур под кирпич и порядка 6 фактур под разные виды камня. Угу. Ну, такое ощущение, что это прям дерево, так вот... Да, это мы решили немножко поэкспериментировать, вот, сделали слепок с настоящего дерева с дранки вот посмотрите как это выглядит в бетоне вот и наши художницы смогли перенести скажем так фактуру дерева и открас сделать более натуральным более естественным вот Принес этот вариант интересный фактура. тоже а, да вот эта фактура называется 3D мозаика я думаю, она будет интересна уже современным дизайнерам. Как видите, фактура одна, но открашена, она может быть произведена в разных цветах. И пойдем под дерево, вот как сделано это на деревянной подсистеме. У нас получается, вот это вот по факту есть вентируемый фасад. Деревянная обрешетка, утеплитель, мембрана, да, шаговая обрешетка и... Сама плитка прикручивается вот на такие вот клемера Обычными саморезами с пресс-шайбой, да, получается? Да. А, саму плиточку я даже могу показать отдельно. С сама панель выглядит вот так. По факту эти клеймера, они просто... Залиты... Залиты... В момент производства. Mm -hmm. Вот. А, плитка имеет а, специальный шов. Контругол а сверху имеется скос. То есть таким образом при монтаже фасада этот контругл вставляется в предыдущую плитку, и таким образом получается замок. Кирпичик тоже сдвинут со основы чуть-чуть в сторону и вниз. Таким образом обеспечивается перекрытие шва. Он. Вот. Вставляется достаточно плотно, и затем прикручивается саморезами. Ладно, Александр, тогда вы сказали, что у вас конакова большое количество панели да, соответственно большое количество цветов. Мы к вам напросимся в гости. Я думаю, что на следующей неделе, если мы к вам позвоним, договоримся о встрече, то более подробно про камни можно будет показать. У вас там и шурум, я видел большой, да, есть с ассортиментом цветом, чтобы посмотреть более подробно. Да, приезжайте к нам в город Канако на наше производство. Мы вам сможем рассказать, какие мы фактуры еще выпускаем, показать различные цвета, вот также показать более объемные стенки, то есть на которых сделана наша продукция. Ладно, спасибо большое за обзор. Спасибо вам. До свидания.